Это касается вообще всех видов отношений. Ну, допустим, у вас есть начальник. Надо его вытерпеть. Сначала начальника надо вытерпеть. Сначала надо быть самодостаточным рядом с ним. Есть два варианта. Если вы его ненавидите, потому что видите, что он вас эксплуатирует, сильно как бы вас взялся за вас, это только потому, что вы не самодостаточны. Если вы беретесь как бы спокойно относиться... Федор Петрович, ну я же уже, моя работа закончилась. Давайте я завтра все сделаю. Нет, сегодня, сейчас, там, туда, все, Федор Петрович, я, видите, я стараюсь работать. Я хочу, чтобы у вас было все нормально. И он знает, что это так. Вы вкладываете, вы трудитесь, правильно. Мне надо очень сильно пойти пораньше. Пожалуйста. Несколько раз его так обломали, он уже не будет на вас рассчитывать, чтобы как бы... Вас эксплуатировать. Не то, что человек всегда должен пораньше с работы уходить. Иногда можно и помочь. Я сейчас говорю о настроении. Если он хочет из тебя соки выжимать, это же чувствуется, так? И ты просто по-доброму ему показываешь, что я не завишу от тебя. Хочешь — уволь, не хочешь — не увольняй. Но я буду трудиться хорошо на, на благо этого предприятия, но унижаться я не буду. Потому что для меня дороже, чувство собственного достоинства дороже всего. Я не хочу быть несчастным человеком, я хочу быть счастливым это естественно. Поэтому я готов трудиться на тебя. Но при этом я не буду унижаться. Теперь смотрите, интересно знать, что человек, который реально служит, заботится, помогает, и он вызывает благодарность сердца начальника, такого человека очень трудно эксплуатировать. А если человек и начинает эксплуатировать того, кого благодарность сердца, тот может легко, очень по-доброму поставить на место. Сказать, Петр Петрович, меня не надо так со мной. Я готов сам вот все делать. Но если вы, ну как бы, уже вот такие отношения со мной хотите строить, то я не смогу. По-доброму так ему объяснили. Он еще подумает, подумает, и потом уже будет вас уважать, уважительно. А потом еще вас повышать будет по службе. Потому что тех, кого юзают, никогда не повышают на службе. Они просто как пешки. Пешка ферзей становится, что если она сама как бы идет в ферзи, понимаете, она должна стать сильной тогда, пешкой. Вот, и пройти все поле. А лучше быть не пешкой, хотя бы конем или ферзей, или турой там. Ну, какой-то более серьезной фигурой надо быть в своем сердце, чтобы к тебе также относились. Поэтому. Устроились куда-то на работу, есть начальник. Два варианта. Первый вариант — начальник слабый, вы начинаете наглеть. Это значит, что он вас выгонит. Не вытерпит и выгонит. Второй вариант — начальник директивный, очень сильный. Это тоже вид слабости, чрезмерная сила — это вид страха. Из страха человек так действует на самом деле. Просто... По доброму ему говорите я сам буду как бы я сам я стараюсь все хорошо спасибо вам большое и учите учите пытайтесь установить правильные отношения и вы увидите как он сам выберет или он вам скажет если ты не прыгаешь на передо мной на задних лапках да не будешь у нас работать знаете что если он так сказал Значит, на этом месте ничего благоприятного не будет. Лучше уйти из этого места, чем подчиниться этому желанию. А если он просто из-за не, из незнания просто вас пытается эксплуатировать, но вы не эксплуатируетесь, и он как бы принимает эту вашу позицию, то значит, все нормально. Каждый руководитель имеет склонность эксплуатировать и унижаться. Вот, допустим, если вы будете вести себя достойно, есть вероятность, что он так смягчится перед вами, что станет унижаться. И тогда тоже здесь опять же такая же система. Надо ему сказать, Василий Петрович, вы же старший. Почему вы как бы проявляете такую слабость? Вы старший, мы младшие, я вас уважаю. Понимаете, да? Очень важно. Или, допустим, вы с ним поехали вместе. Я знаю одну историю. Один человек решил со старшим поиграть в хоккей вместе. Ну и бортанул его там. Так, это же игра в она серьезная. Но бортанул, от а того поса... И его сразу посадили. За другое, не за то, что он бортанул. Нашли сразу, приехали к нему проверяющие, нашли как бы причину и посадили его в тюрьму. Но он не того бортанул, понимаете? Это был сильно влиятельный человек. Ну то есть, если ты с таким человеком решил в хоккей поиграть, это уже неблагоприятно. Допустим, если ты решил поиграться со змеей, с ядовитой, это нормально? Но Она тебе предложила, давай поиграемся. В догонялки. Соглашаться или нет? За змеей ядовитой. Смертельный укус. Догонялки соглашаться? Но если вы ее догнали, как бы ничего страшного, правда? А если она вас догнала, что тогда? Тогда смерть. Ну просто я об этом говорю, о дистанции, я сейчас об этом говорю, тут уже терпи-не терпи, понимаете? То есть не надо было соглашаться в хоккей играть с человеком, который такое влияние имеет, что он может кого хочешь посадить, но зачем с ним играть в хоккей? Это же такая игра серьезная, там протонуть придется, и там и еще что-нибудь, и нос расквасить человек может. Все что угодно можно. быть. Теперь с младшими тоже. Многие люди не знают, как с младшими себя вести. Или я его прессую сильно, и он становится вот просто без... Ну, знаете, некоторые люди жалуются, говорят, у меня младшие все безвольные, очень такие мягкотелые люди. Никаких решений принимать не, может, не могут. Значит, ты их постоянно гнобишь. Только одна причина, все, больше нет никаких причин. Теперь у меня младшие постоянно наглеют. Ну, то есть, постоянно предают меня там и так далее. Значит, ты их балуешь. А почему ты их балуешь? Потому что ты от них зависишь, боишься их потерять. А почему ты их гнобишь? А потому что ты хочешь от них больше, чем они могут сделать. Это все называется привязанность. Видите, терпение. Есть терпение, когда ты гнобишь людей? Есть в этом терпение? Нет. А если ты балуешь людей, в этом есть терпение? Нет терпения. То есть терпение означает правильная дистанция от человека. Если я завишу от Бога, если я ну, подчиненных просто терплю, воспитываю, наказываю, как наказываю? Василий Петрович, сегодня вы наказаны. Вы опоздали с работы, придется вас оштрафовать. Он говорит, ну я же хороший человек, что мне оштрафовать? Я согласен, но у нас есть правило, если ваш не, не оштрафую, значит мне и Клавдию Михайловну тоже не надо будет штрафовать, и никого, и тогда все просто обнаглеют. Ладно, я понял. Может и не поймет, все равно пообижается. Но вы по-доброму к нему относитесь. Это означает сила внутренняя, то есть просто выполняешь закон, правила выполняешь и все. И в коллективе устанавливается порядок. Что значит порядок? Это значит, что они боятся уже опаздывать. Боятся, потому что знают. Вот, допустим, если я говорю, а, ты опоздал! Там, а», кричу там. Первое, что мне оштрафовать уже его не захочется. Потому что я уже сам нарушил порядок. Мне уже как-то сложно будет его штрафовать. Я на него наорал, и он пошел. Но если я на него наорал, что произошло? Он меня не любит потом, потому что я злой. Видите, это называется слабость сердца. Нарушил дистанцию. Но если я просто по-доброму его оштрафовал, что тут плохого? Или, допустим, на первый раз простил, потом оштрафовал на второй раз. Что тут плохого? Ничего плохого нет, правда? Потому что... а? Все по-честному. По Есть дистанция. По-честному, если я его люблю еще. вот По-честному, если это вот самое главное. С любовью к нему отношусь. И это устанавливает отношения медленно, но верно. В коллективе постепенно складывается мнение, что здесь не прокатит, не прокатит ничего. Ну и в какой-то момент начальник, вдруг очень сильно хороший работник, ну такой, прямо лапочка, ну старается, такой все делает. И начальник думает, ой, хочу с таким человеком дружить. Все. Дальше фирма разваливается, если этот человек не выдержит испытаний. То есть ты решил его проверить, с ним дружить, проверить его. В чем его проверка заключается? Если ты с ним дружишь, значит, что он будет делать? Тебя просить за одного, тебя просить за другого, потом кто то, -то посоветует, потом это, а потом будет психовать, если ты не сделаешь что-то. И ты думаешь, а что же мне теперь делать? Я уже это не дружба, уже, это уже сплошная эксплуатация. И это опять от твоей проблемы, потому что нельзя приближать себе подчиненного. Ты почему приблизил его? Потому что ты зависишь от того счастья, которое он от, тебя, от которого от Него исходит. Ты зависим стал от Его хорошей работы. Просто радуйся Его хорошей работе, люби Его как подчиненного. А если Он такой мощный, так развей его, сделай его старшим из всех. Конечно, в этом случае у него с тобой будут более близкие отношения, но опять все равно ты старше, он чуть младше. Дистанция в отношениях очень важна. Это знание является фундаментальным вообще в жизни во всех отношениях. Например, ты решил выбрать себе наставника. Надо учиться много лет видеть в нем божественное. Но если наставник тебя приблизил к себе очень близко, ты начинаешь видеть, как он ведет себя, как обычный человек. Любой наставник в туалет ходит, понимаете, сморкается и кает там, Нервничает иногда, как любой человек, но когда он наставление дает, он как бы от Бога действует качественно, допустим. Но в жизни он может, он живет, живой человек, он может по-разному себя вести в жизни, потому что он расслабляется иногда. Как это анекдот? лица свалялся в луже пьяный, через пять минут ему выполнять новое правительственное задание. Расслабился чуть-чуть. <смех> вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что если человек приближается к своему наставнику, у меня был такой случай, у меня есть духовный учитель, и есть один хороший такой очень человек, я так его всегда уважал, он служил лично моему духовному учителю. И в какой-то момент я заметил, что он потерял энтузиазм, он стал бледным, таким несчастным, таким печальным. Я говорю, что случилось? Он говорит, я, похоже, слишком сильно приблизился к своему духовному учителю. Я говорю, ну вот, значит, надо тебе отдаляться, иначе вообще потеряешь духовную жизнь. Ну то есть ему пришлось перестать ему близко служить. Причина заключается в том, что оно сквернился вот этим видением его просто обычной жизни. Не то, что он что-то плохое увидел. Ничего плохого не увидел, просто он видел его не при исполнении обязанностей, то есть видел его в обычной жизни, как обычного человека. Понимаете? И он начал перест... он... у него не было силы видеть в нем божественное. Он начал видеть его как обычного человека, в результате потерял правильное отношение. Чрезмерное приближение к старшему приводит к деградации младшего. Дистанция имеет крайне важное значение, особенно большая дистанция. А потом постепенно есть и ученики такие, они служат своему учителю много лет и при этом никогда не оскверняются, потому что они всегда видят в нем божественно и ведут себя очень правильно, учтиво, деликатно, никогда не лезут не в свои дела. Это очень высокий уровень развитости, культуры, и такой ученик может стать также очень хорошим учителем, потом будучи сам. Вот тот человек, который умеет эту дистанцию держать, он никогда не нарушит отношения даже со своими подчиненными. Это и называется терпением. Терпение — это не означает, что меня колят, как это говорят, меня муж ругает матом, кроет. Что надо делать? Терпи. Надо этому человеку иголочку в попу вставить, сказать, терпи. Он терпит, ты дальше ему иголочку суешь попу. Еще глубже, да, и он терпи. Он уже не может. Почему? Потому что никто не может терпеть боль. Есть боль физическая, это иголочка в попу. Есть боль чувственная, эмоциональная. Когда ты, допустим, стоишь в автобусе, и рядом перегар, это эмоциональная боль. Ты, ты не можешь, у тебя все уже скоро вырвет. Это эмоциональная боль, чувственная боль. Или, допустим, человек ну, обидел тебя, сказал какое-то слово, и у тебя в сердце обида такая. Это умственная боль. Или, допустим... Человек говорит, Бога нет, и начинает доказывать. Это боль в разуме такой, я не могу это слушать. Боль в разуме возникает. Понимаете, боль есть, разные, разные виды боли бывают. И боль человек не может вытерпеть. Боль это нестерпимая штука. Но если ты можешь понять, что этот человек просто необразованный, сразу все проходит. Видите, ты просто перестал от него ждать. Я вот своего наставника спросил, говорю, как мне сделать так, чтобы не всегда оставаться в духовном движении, всегда идти вперед, всегда молиться, никогда не разочаровываться в людях. Он говорит, очень просто, ничему не удивляйся. Вот все, что не увидишь, считай, что это нормально. Ничему не удивляйся, все, что увидишь. И тогда ты будешь всегда оставаться в духовном движении. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что мы не то обожествляем в людях. В человеке есть человеческое, есть божественное. И всегда человеку надо давать возможность быть человеком. Иногда человек, даже самый возвышенный, может сломаться, начать деградировать. Ты просто перестань принимать от него наставления в это время. И все. И отношись к нему хорошо. Не надо его считать врагом в этот момент. Не надо, вот некоторые, у меня были такие случаи, старший ломается, и все ученики тоже ломаются. Почему? Потому что они неправильно относились к нему. То есть они человека обожествляли, не воспринимали, что через него Бог действует, а его начинали обожествлять самого. Это как создать себе кумиры. понимаете? В результате человек это деградировал. Ну, что-то с ним произошло и все кто за ним идут тоже все под откос потому что когда человек деградирует он начинает у него меняется философия он по-другому начинает все воспринимать и начинает все по-другому объяснять. Например, если человек был женат и развелся но он читает лекции дальше у него меняется философия он начинает объяснять всем когда и как надо разводиться. И только об этом и говорит постоянно. Это означает, что у кого чего болит, тот о том и говорит. Но это никому не поможет, потому что это уже греховное знание, как надо разводиться. Надо никак не разводиться. Надо просто пытаться сохранить семью. А если у тебя так получилось, так раскайся тогда. чего? всякое получается. У всех все бывает. Раскайся просто. Не надо из этого делать философию как есть ведическая такая, юмореская такая. Ну, это нереальная история, а просто такой, ну, как бы притча такая, что один бедняк, он, ну, как бы, он вообще был бедный, и ему приданная от жены досталась старая кровать. Ну, и больше ничего в доме не было, только эта старая кровать. И они на этой старой кровати решили лечь, как бы, в первую брачную ночь, и она сломалась, ну, развалилась эта кровать, ну, они, в общем, легли на пол, все нормально. На следующее утро он начал проповедовать всем, что спать полезнее всего на полу. Ну, то есть он начал проповедовать, потому что кровать сломалась. Но это, понимаете, это, философия из, из этого не строится. То есть если ты свою философию строишь на своих слабостях, то это, ну, это значит, что ты не старший. Это не наставничество, это просто... Ну, Слабости все, но ну, признайся себе в своей слабости, в конце концов. Что в этом сложного? Скажи, я слабый человек, что тут такого? Ничего страшного, все поймут. Вот, Видите, терпение означает, что я правильное отношение выбираю с Богом, правильную дистанцию, чем ближе к Богу, тем лучше, и правильную дистанцию к людям. Теперь вы скажете, а что, люди плохие, что ли, почему мне от них надо быть подальше? Не подальше от них надо быть, а поближе к ним надо быть. Но ждать и от них ничего не надо. Вот это не ждать означает подальше. Если ты близко служишь человеку, заботишься о нем, но при этом ничего не ждешь, что бы он ни сказал, ты улыбаешься. Почему? Потому что ты ничего не ждал. А если ты ждешь, он говорит, тебе больно. И эта боль никто не стерпеть, эту боль не может. Это невозможно терпеть. Это все равно, что тебя поджаривают на сковородке. Некоторые люди говорят, почему я такая нервная? Ты не нервная, ты просто привязана к счастью, идущей от людей. Все, В этом твоя проблема. Почему ты не можешь терпеть ситуацию? Потому что ты не к тому привязана, ты не оттуда счастье берешь. Вот человек, который просто даже с деревьями научится стоять вот рядом с деревом, он становится терпеливым. Дерево дает терпение, потому что оно стоит неподвижно все время. И это означает терпение. Это аскеза называется терпением. И ты тоже раз рядом с ним поставил, перенял у него это терпение. Ну и будь терпеливым. Бери силы от природы, у деревьев, у земли спокойствие от земли идет. А если ты молишься Богу, то ты все виды вот этих хороших черт характера получаешь сразу. И разные святые, которые разные черты характера развили, и каждый из них может что-то тебе дать, если ты в него веришь. Как он тебе дает, ты его любишь. И твоя любовь идет к Нему, а Его любовь, когда идет к тебе, она приносит с собой Его характер. Так всегда бывает. Вот вы собачку любите, вы на собачку становитесь похожим, а собачка на вас. Жену любишь, на жену становишься похожим, а жена на тебя. Детей любишь, на детей становишься похожим, а они на тебя. Курочку любишь, курочка становится на тебя похожим, а ты на курочку. Козла любишь, на козла становишься похожим, а он на тебя. И так далее, понимаете, да? А святого человека любишь, ты начинаешь пропитываться его святостью, а он на тебя Похожим быть никогда не будет. Он будет похожим только на Бога. Потому что это материальные отношения, там духовные. В духовных отношениях от Бога идет, и все получают вот так по очереди. Святой человек, ты любишь святого человека а от Бога, теперь тебе дальше идет. Понимаете? Это уже духовное отношение. Там нет вот такого, ты на, Он на тебя, ты на Него. Только в одну сторону. Поэтому святой человек не оскверняется. И это описывается в священных писаниях святых людей сравнивают с лебедями. Ну то есть в Индии, в древней культуре ведической, называют святых людей парамахамсами. Хамса означает лебедь. Хамса это лебедь. А парама означает высшее проявление лебеди. И у лебедя какие есть высшие проявления? Лебедь, он когда плывет по воде, он не мочит, у него перья не мочится, они сухими остаются. Вот он из воды выходит, у него сухие, сухая, внизу все сухо. Нет воды там. Почему? Потому что там у него очень плотным слоем жира, все время жировыделение, жир выделяется, и а, это создает вот эту вот прослойку между ним и водой. Точно так же, когда человек возвышенный общается с людьми, с окружающими, он никогда не берет их качеств в себя, потому что он всегда им только отдает. Я беру качество только от того, от кого я чего-то жду. Если я завишу от людей, я перенимаю их качество. Вот собака зависит от хозяина. Что происходит с ней? Она становится похожа на хозяина. А если хозяин, не дай Бог, начинает зависеть от собаки, тогда он начинает похож на собаку становиться. А это неблагоприятно уже. Да как надо с собакой себя вести? Она от тебя зависит, а ты от нее нет. Ну то есть не надо с ней на подушечку ложиться вместе. Понимаете, не надо ей наслаждать. Моя собачка. Не надо. Пускай служит, перенимает качество от людей, становится разумной собачка. А вы не надо, не балдейте от нее, не ходите с ней, не балдейте. Она дана для того, чтобы она прогрессировала. Она будет охранять дом, пожалуйста, там гавкать на кого надо. Бог ей дал возможность служить человеку. У нее качество, есть качество, как служить собаке. Кошка ловит мышей, у нее тоже есть качество. Но если вы начинаете животными наслаждаться, что происходит? Вы получаете их качество, животные качества, не человечество. А это уже плохо. Но если мы служим не животным, а Святому человеку что мы получаем? Их качество. Девушка спросила, Олег Геннадьевич, как мне научиться заставлять себя бегать? Женщина спросила, как мне победить свою судьбу, свою лень? Для этого надо перенять эту качество силы от святости. Верить в старших, и это даст силу. Появляется энтузиазм сразу. Вот откуда это берется. Верить в старших, сразу сила появляется, энтузиазм. Вот, допустим, мой старший всегда встает очень рано. Я, когда в него верю, я тоже хочу вставать рано. Понимаете? Я верю в него и тоже встаю рано. Но если я от кого-то начинаю зависеть, тогда в этом случае я все самое плохое от него перенимаю. Не хорошее, а плохое. Понимаете, одно дело вера, в человек. Служить ему, заботиться о нем. Любить Его, что-то делать для Него. Мы можем зависеть только от Бога. Как мы зависим от Бога? Допустим, мать уходит из жизни или отец, и я чувствую, что я не справляюсь. Я говорю, Господи, помоги. У меня такая ситуация была. Молился по 8 часов в день. Потихонечку судьба меняется, меняется, но чувствую, что я не справляюсь. Вот этот камень на меня валится все больше, больше, больше, и сил уже нет. И я, Господи, помоги. Только тогда, когда я понял уже, что все, я не смогу сам. И в этот момент и все. В одну секунду поменялось ощущение, а потом все произошло так, как я почувствовал. Мне легче сразу стал, просто в одну секунду. Вот так вот я сказал в тот миг, когда я понял, что я сам не смогу. Вот тогда надо просить у Бога, в этот момент, когда ты чувствуешь, ты все силы отдал в молитве, Ты Ему служил сколько мог. Но все равно у тебя не хватило сил. В этот момент можно попросить, и сразу получишь. Тут же, в эту же секунду, получишь помощь. Но если ты каждый день ноешь, «Господи, помоги!» Это значит, что ты сам не, делать ничего не хочешь. Ну, представьте, мне надо пол мыть, я сижу, «Господи, помой за меня пол!» Ну что это за, за такое безобразие? Тебе надо самой учиться быть э, самой обаятельной, привлекательной, а ты, «Господи, дай мне мужа!» Ну как он тебе даст, если ты не стала такой? Это эксплуатация называется уже. Видите, даже с Богом нужно правильное отношения строить. Отношение является самым главным в этом мире. Если ты неправильное отношение строишь с кем-то, ты начинаешь страдать. Правильное отношение с природой надо строить. Надо любить природу, а мы ее не любим, вообще не любим. Поэтому мы и страдаем без нее, потому что она предназначена для того, чтобы нас сделать здоровыми. Вот Солнце нужно для того, чтобы мы здоровы были. Я сегодня Солнце взял, получил Солнце, и у меня солнечное настроение. Я получил от Солнца силу. От воды получил спокойствие. Наверное, слишком много, поэтому все спите на лекцию. Вас расслабило. Расслабило, да? Это от воды идет, от вашей вот реки. От Днепра вот идет эта энергия расслабления. Я просто стоял долго в воде сегодня. Вас расслабило сильно. Сейчас будем собираться, значит. Сейчас что-нибудь придумаем. Счастья, мы желали целый час сегодня тоже. Это тоже расслабляет сильно. Счастье много, когда. -то. Сейчас мы противоположную энергию включим. В воде противоположную энергию. были эту песню? <смех> Чтобы тело и душа были молоды. Видите, все, все известно. Чтобы тело и душа были молоды. Ты не бойся ни жары, ни холода. Это отношение с природой. Не бойся ни жары, ни холода. И тело и душа будут молоды. Все. Я говорю, Геннадьевич, вы помолодели. Вы что, пластическую операцию сделали? Я говорю, я просто начал бегать по 10 километров. Я щеки себе не парализовывал. Просто бегать начал все. Девчонки, надо бегать просто и все. Кличка будет красивым. А? Во! Молодцы! Понимаешь? Отлично. Это касается всего в жизни. Вот смотрите, допустим, видите милиционера? Два варианта отношений. Первый вариант. А этот человек, который с автоматом стоит вообще тут? С автоматом, понимаете? Первый вариант отношений. Страх. Это очень опасно. Страх. Боитесь человека с автоматом. Страшно. Это значит, ему хочется выстрелить. Но он не будет, конечно, но ему хочется. Потому что вам страшно. Когда человеку страшно, всегда хочется подыграть. Второй вариант. Вы его ненавидите. С оружием, значит, гад такой ненавижу. Опять хочется выстрелить. Вы понимаете, автомат-то не у вас в руках. Вот в чем как бы проблема. Поэтому как к нему надо относиться? Уважительно. Он представитель кого? Времени. Времени, мои хорошие. И закона. Времени. То есть он... Вершитель судеб людей. Вот если Бог дал ему в автомат в руки, все это значит, что Бог покажет фас, и он будет стрелять туда. Ни один человек рассказал историю. Вернее, не мне он рассказал, а моему знакомому. Там была такая ситуация, что человек очень сильно грешил, был в преступной группировке, вел себя отвратительно. И в один прекрасный момент к нему один подошел. Человек, который ведические знания распространял, книги продавал духовные, и показал ему книгу, Бхагавадгиту. И там в Бхагавадгите показано, как такие черти с рогами тянут человека в ад, хватают его за душу и тянут из тела, душу вырывают и в ад. Ну, он увидел этих чертей, короче, ему они понравились. ну То есть он как бы запомнил это все, И потом, представляете, такая картинка — замедляется в это время время замедляется то есть он сидит в ресторане замедляется время заходит четыре человека с оружием или там сколько-то было их я уже не помню заходят люди с оружием за каждым из них стоит этот черт, вот эти вот служители ада и он показывает пальцем служителя ада это все тот не осознает не то что он сам видит этот служитель это просто так Через его мозги проявлено действует А тот все видит, тонкий, тонкий мир начал видеть И он видит, как этот черт раз показывает этот Берет автомат и стреляет А там вот сидела его преступная группировка и Друзья все в ресторане сидели, пили там Наслаждались жизнью и Там показано одно, тра-та-та-та, готов Следующий, тра-та-та-та, готов И так в несколько секунд все замедлено съемки, Две-три секунды все трупы Один он сидит, его никто не убил и к нему что уже люди эти все как бы разворачиваются уходят и к ним подходит черт, смотрит на него прямо на тонком плане и говорит: а ты будешь следующим? Жди, говорит, ты будешь следующим. И этот человек начал заниматься духовной практикой. И в результате черт к нему не пришел. Почему? Потому что это всего лишь просто предупреждение. Если ты хорошо себя ведешь Зачем тебя убивать? Живи дальше. Другой человек тоже начал заниматься духовной практикой. Он как бы в воевых действиях участвовал. Это было, по-моему, еще в Афганистане история такая. И он едет на танке, и он видит, смерть с косой стоит. Прям вот стоит перед танком, вот так, а он едет на нее. И он своему другу говорит, выпрыгивай из танка, сейчас нас подобьют. Тот говорит, да иди ты. И он берет... Люк открывает нижний, из танка выпрыгивает туда, в нижний люк. И через секунду взрывается танк. Тот погибает, этот жив остается. Там под танком отсидел и все. И выжил. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю о том, что в этом мире есть отношения. Есть отношения с временем. Есть отношения с людьми. Есть отношения с старшими, младшими. И мы должны изучать эти отношения все, потому что страдания все возникают в этом мире из-за неправильных отношений. И терпение здесь не поможет. Мы с вами говорим о терпении. Вытерпеть невозможно, когда тебе больно. Невозможно. Если ты построил неправильное отношения с близким человеком, ты очень сильно от него зависим. И он уходит из жизни. Дальше что происходит? Ты попадаешь в жуткий стресс. Тебе грозит одиночество, тяжелые болезни и смерть преждевременно. Если ты не выйдешь из-за из -за этой зависимости, а выйти из Нее может только молитвой. Человек говорит, я не могу без него жить. Это значит, что ты просто неправильно относился к нему. У меня был в Риге такой удивительный случай, который просто я потом очень сильно благодарил Бога за то, что я увидел этих людей возвышенных, что моя жизнь... Ну, меня жизнь связала с этими людьми, и они мне показали урок правильной жизни. То есть это была такая трагическая очень ситуация, она меня привела в такое замешательство сильное. Ну и другого, любого человека бы привела. Ну то есть закончилась лекция, только я тогда больше людям уделял времени именно в личном общении. Больше тратил сил на это. У меня больше и было этих сил. Там просто лотерея была, и люди выигрывали консультацию. Я дальше общался с человеком столько, сколько нужно. Мог же быть по полчаса. Но потом, ну, пять человек всего принимал, где-то за часа было полтора, и потом уходил. А там еще люди ждали за дверью еще потом, После этого, если было силы, сейчас с ними общался. Но там была такая ситуация, что этот человек, он, он у него два высших образования, он возглавлял какую-то кафедру, в, в каком-то институте, я уже сейчас точно не помню. Он был профессором, его жена тоже имела ученую степень. То есть они такие интеллигентные люди, и они прожили всю жизнь вместе с 18 лет вместе. Никогда не изменяли, ну то есть очень чистые отношения, светлые, очень такие добрые, светлые люди. И он очень хотел, чтобы я ему объяснил глубоко, философски объяснил, почему нужен именно живой духовный учитель. И не только иконе поклоняться, вот чтобы ну, был человек, которым ты можешь служить всю жизнь, предаваться именно человеку, то есть, потому что у него было противоречие, что не создай себе кумира в жизни. И он очень внимательно слушал, но этот человек выглядел очень болезненным с самого начала. Видно, он, у него был какой-то плохой период в жизни когда он уже все понял и он сказал я понял надо принимать себе искать себе духовного учителя когда он сказал я понял через несколько секунд закончилась его жизнь в этот момент произошел инсульт то есть он так раз и поплыл такой смотрю он плывет я подскочил к нему видел как у него в голове кровь разливается начал на тот точки нажимать но ничего не смог сделать в это время Жена, я увидел ее глаза. Ее глаза, они были наполнены радостью и благодарностью к этому человеку. Она поняла, что она уходит, это последнее, это прощание уже. Она это поняла, и в ее глазах была сила, достоинство, благодарность. Я ей сказал: позвоните, пожалуйста, вызовите скорую немедленно. Ну, этот человек уходит из жизни. Она взяла, позвонила в скорую. Скорая приехала, забрала его. Мы успели как бы его на искусственное дыхание поставить. Но он все равно ушел из жизни там, уже в Где-то ночью. Потом эта женщина пришла ко мне и начала рассказывать свою судьбу. Она мне сказала, что мы прожили всю жизнь вместе. Мы не изменяли, у нас очень верные, чистые отношения были. Я, говорит, сейчас, когда он ушел, я в недоумении нахожусь, потому что я, первое, чувствую, что мы с ним оставимся вместе, остались рядом, и что я с ним не расстанусь, что я опять буду с ним вместе в следующий, дальше, когда-то. Это первое, что я чувствую. И второе, я чувствую благодарность сильную и светлую память. Но плакать мне почему-то не хочется. Она говорит, Олег Геннадьевич, это правильно или нет? Потому что все это плачут вокруг, она не знает, это правильно или нет. То есть она показала пример, как правильно. То есть я говорю, это вы, это святое чувство к человеку, вы испытываете, я говорю, преклоняюсь перед вашим чувством, потому что вы очень возвышенно относитесь к нему, у вас священное отношение к этому человеку, чистые и светлые отношения. Когда человек испытывает такие отношения к человеку, значит, что он в следующей жизни будет с ним рядом уже опять. То есть он сдал экзамен, они сдали экзамены в своих отношениях. Люди могут из жизни жизнь прогрессировать вместе, а потом уйти в духовный мир даже вместе. Освободиться от материальных страданий. Такова сила человеческих отношений, возвышенных, чистых. Но мы в основном не можем. Или, допустим, второй вариант. Девушка подходит говорит, «Олег Геннадьевич, я одна уже много лет, от меня ушел муж, я не могу его забыть, я хочу быть с ним». Это частое случай, я так в каждом городе ко мне такие девушки подходят. И э, я ей начинаю объяснять, что надо Бога любить. Как бы. Она говорит, я понимаю, слушай лекцию, но не могу. И, и говорит, как мне сделать так, чтобы я его забыла? Я говорю, а вы забыть его не сможете, потому что у вас с ним связь неразрушимая, как у всех людей, которые близко живут и разошлись. Она говорит, что же мне теперь делать? У нее уже другая семья. Неужели я как бы, должна все время быть одна? Я ей говорю, вам надо просто очистить свое сердце в молитве, оставить о нем чистую, светлую память. Вот как это первое, помните, первая история, чистая, светлая память о муже, который ушел из жизни. Я вам сейчас рассказываю. Если она точно такую же чистую, светлую память устанавливает об этом человек, который ее бросил, и как бы ну Никаких претензий к нему, все хорошо, простила и желает счастья человеку. Как только такое чувство к человеку установилось, все. Дальше Бог дает нового человека, пожалуйста. Наша цель — просто очистить отношения. Видите, как важны отношения? Если мы не устанавливаем правильные отношения в жизни, мы страдаем, мучаем друг друга, ругаемся — Никакого терпения не будет, потому что неправильные отношения вызывают сильную боль. Если человек уходит, тебе все равно надо правильные отношения с ним устанавливать. Даже после его ухода все равно ты не отделаешься от него. У тебя на сердце будет камень, ты будешь мучиться, страдать, плакать. Но раз нить не разорвется между вами, Бог не разрывает эту нить. Он оставляет все эти нити на всю жизнь. Доделывая отношения, доделала, вот тебе новый экзамен. Сдавай следующий. Этот сдала, следующий. Я хочу теперь математику сдавать. Нет, ты еще, у тебя по географии двойка. Сдай географию, сдай, а потом будешь математику сдавать. Иди опять пересдавай этот экзамен, который не сдала.